Другими словами, доброго времени суток, дорогие друзья. Можете сразу поставить это видео на x1.5 или x2, потому что я буду делиться своими мыслями об игре Mor Utopia. Итак, недавно я прошел игру под названием Мор или Pathologic 2. И хочу с вами поделиться некоторыми своими мыслями на этот счет в этом обзоре, потому что считаю, что должен высказаться. Для тех, кто не знает, эта игра от российских разработчиков из студии Ice Peak Lodge. Она является ремейком игры 2005 года More Utopia, снискавшую определенную популярность среди определенной группы геймеров. В настоящий момент эта игра, как и оригинал, многими пристается классикой по ряду причин. Но что происходит с любой классикой? Перефразируя высказывание Марка Твена, Эту классику все знают и любят, но никто в нее не играет. А те, кто играет, ну, об этих людях мы как раз-таки с вами и поговорим. Недавно я сам стал одним из таких. Те, кто играли в Мор, судя по отзывам в Стиме и обзорам на Ютубе, делятся на две неравные части. Те кому Мор понравился, и они готовы петь ему дифирамбы и восхвалять глубокий сюжет и философский посыл. Обычно они делают получасовые или часовые обзоры, в которых подробно разбирают все достоинства игры и рассуждают по поводу ее философского смысла и ее концовок. И есть еще те, которым игра не понравилась. И они ругают ее за многие недостатки и выпускают четырехчасовые обзоры. Вот интересно, насколько у меня получится мой обзор. Надеюсь, не так много, потому что я не хочу спойлерить сюжет, да и многое из того, что следовало бы сказать, уже было сказано до меня. Это видео родилось не только из прохождения самой игры, но еще и из кучи изученных мной материалов, статей, обзоров. Так что заранее извиняюсь, если мои рассуждения покажутся вам несколько оторванными непосредственно от самой игры. И иногда будет казаться, что я излишне скачу с пятого на десятое, и за это тоже простите, потому что сценарий писался в потоке сознания, на эмоциях, сразу после прохождения. Так вот, те, кто поиграли в Мор, делятся на две группы, на тех, кто был в восторге от Мора, и тех, кто его возненавидел. И те, и другие надо признать по-своему правы, и на самом деле, как ни парадоксально. Они гораздо ближе друг к другу, чем те, кто отнесся к Мору нейтрально. Они во многом похожи друг на друга, что неплохо рифмуется так с самим Мором и его сюжетом, фракциями и концовками, которые тоже хоть и кардинально различаются, но на самом деле имеют больше общего друг с другом, чем с теми, кто посередки. Но об этом подробнее и в гораздо более правильных выражениях уже сказал в своем обзоре автор канала ДжиДжи. Мор — это такая игра, которая будто бы провоцирует на долгие рассуждения. Написаны целые стены текста и сняты многочасовые обзоры, в которых Мор на все лады растолковывают и объясняют. А когда так много и долго объясняют... Это, как мне кажется, значит, что люди сами не все поняли. Настоящее понимание приходит тогда, когда вы все понимаете, но не можете объяснить, не находите слов, потому что Мор это именно такая игра. Любые объяснения рушат идиллию самостоятельного поиска ответов, которую хотели создать разработчики. Вся игра намеренно сделана противоречиво и запутанно. На первый взгляд, Мор это просто набор из разрозненных элементов, которые никак не связаны друг с другом и даже противоречат друг другу. Но это только на первый взгляд. На самом деле, все здесь взаимосвязано и имеет свой смысл. Надо лишь только увидеть линии и связать все эти элементы воедино. И игра нам об этом не раз будет намекать и иногда даже говорить прямым текстом. Одни из самых главных тем Мора – это детство и взросление. Не будем углубляться в теории Костяного дома и личностный рост через страдания, о которых прямо и косвенно говорит игра и ее создатель Николай Дыбовский. Те, кому надо, все сами изучат. Но я же хочу поговорить здесь об одном аспекте этой темы – об ответственности. Что отличает ребенка от взрослого? Не возраст, бывают дети, которые ведут взрослую жизнь, и бывают взрослые, которые еще так и не вышли из детства. Но что на самом деле отличает их друг от друга? Принятие ответственности. Эта тема хорошо раскрывается в море. От самого начала до самого конца. В начале игры город на горхоне встречает Гаруспика с ножами. На него нападают трое человек, и он, обороняясь, непреднамеренно убивает всех троих. Весь первый день данный факт давит на нас. Наш герой совершил убийство, и теперь мы несем ответственность за его действия. Страдаем от последствий низкой репутации, оправдываемся перед каждым NPC, видим сон в котором снова принимаем свою судьбу и даже попадаем в тюрьму. Но потом игра решает, что мы еще недостаточно серьезны, чтобы принять на себя всю ответственность, и поэтому подкидывает нам толстого Влада из машины, который решает все наши проблемы. Потом мы принимаем наследство отца, который был единственным врачом в городе. И его дело переходит к нам. Тут тоже происходит принятие ответственности за свое предназначение. Потом начинается эпидемия песчаной язвы, и мы уже принимаем ответственность за наших приближенных, за 7 детей из списка отца, за некоего удурга, который находится в опасности все 11 дней, и за остальных приближенных. Нужно будет регулярно посещать их и следить за состоянием их здоровья, каждый персонаж потенциально важен для сюжета и для концовки. Дальше я рассказывать не буду, потому что будут спойлеры, но я думаю мысль вы уловили. Игра учит нас ответственности и умению осознавать последствия своих решений. Прохождение Мора может стать для играющего еще более влиятельным на его жизнь, если он проходит ее важный для себя период. Например, когда взрослеет и учится принимать на себя ответственность, когда отрывается от своей обыденной жизни, меняет обстановку и вынужден приспособиться к новым жизненным условиям. Поэтому Мор – это гораздо более взрослая игра, чем все другие. Взрослость – это не когда ты делаешь, что хочешь и когда хочешь, это когда ты умеешь принимать ответственность за себя и за других. Многие современные популярные игры строятся вокруг идей «делай что хочешь и будь кем хочешь». Они предоставляют игроку огромную свободу действий, а ограничения и сложности в ней условны. Но это далеко от реальной взрослой жизни. Мор же сделан так, что вы и правда имеете свободу действий, мир открыт, у вас куча механик для взаимодействия с ним. Но вы, вопреки всему этому, будете делать только то, что требует от вас ответственность, долг и сюжет. И, как и в реальной жизни, вы всегда будете делать выбор не из вариантов убить или пощадить, а из действия или бездействия. Я, конечно, мог бы рассказать еще больше, но тогда бы мой обзор стал похож на один из вот этих вот неоправданно длиннющих обзоров. Мор — это феномен. Он может оставить противоречивое впечатление. Вы можете потратить на него часы вашего времени, силясь все понять и во всем разобраться. Но в итоге все равно понять неправильно. В общем, даже если вы немного поиграли и вам не понравилось, не спешите оругивать мур. Перед этой игрой нужно одновременно преклониться и быть снисходительным.